Привет! Поступило ко мне такое письмо о криптовалюте EGOLD. Давайте сейчас его зачитаю и отвечу на вопросы Александра. Ярослав, здравствуйте! Я пенсионер из Казани. Александр. Хотелось бы знать ваше мнение о монете EGOLD. Раньше у вас было много полезных роликов о ней. Сначала Вячеслав, а потом Алексей монету забросили. Ну, Вячеслав, мы знаем, это разработчик криптовалюты Eagle. то Он забросил этот проект по слухам, потому что к нему стали поступать угрозы. Не знаю какого характера, но если человек обрубил сразу все связи в интернете со всеми людьми даже по некоторой информации он продал свою квартиру уехал то скорее всего проблемы были серьезные и если это действительно было давление из-за проекта и e gold то видимо кому-то серьезному он дорогу перешел так алексей который забросил монету это алексей миреев астафьев который в криптовалюте призм создатель структуры паровоз призм нам пишут что он тоже монету забросил хотя когда я еще наблюдал активность за проектом он также строил ветки структуры и после исчезновения разработчика он даже взял позицию лидера на себя и тянул этот проект ну как минимум пытался тянуть этот проект поэтому вот мы видим что теперь он проект забросил с апреля 22 года цена на монету с 55 копеек стала устойчиво падать и превратилась в пыль а рост монет в e-gold продолжается при нулевом спросе понимаем что цена на монету падает количество монет на руках участников растет и это действительно очень плохо так есть ли смысл самому ее продвигать в этих условиях у меня два партнера и 8 миллионов монет в собственном кошельке если это два активных партнера то это очень хорошо вместе с ними можно будет развивать а не только в одиночку есть ли здесь перспектива алексей занялся снова паровозным призм спасибо за ответ с уважением александр александр спасибо тоже что написал дальше пишет он что вашу почту я не знаю поэтому написала здесь кстати почту я вроде как указываю тоже в описании к своим видеороликам но ничего страшного здесь так здесь какие основные моменты есть есть ли смысл самому продвигать проект в этих условиях в одиночку точно нет но я бы как минимум этим не стал заниматься не стал бы тратить силы и деньги для продвижения лучше перейти в чат там более 500 600 человек и уже с ними как-то вместе развивать проект, потому что я вижу периодически, там, когда пролистываю по диагонали эти тексты всякие, что там пишут. Есть достаточно полезная информация, люди делятся своими успехами, результатами, наработками, где они пытаются продвигать этот проект. И я думаю, что зачем в одиночку? Если есть люди, которые тоже этим занимаются и тоже хотят развить эту монету. Поэтому лучше вдвоем, чем в одиночку. Как минимум, это будет эффективнее. И второй вопрос, какой был если перспектива у этого проекта ну на мой взгляд перспектива какая-никакая есть вот даже алексей который ушел обратно в призм он все время говорил что криптовалюта и gold она намного лучше чем криптовалюта призм непонятно в какой момент времени у него поменялось мнение на этот счет но он очень часто это повторял приводил примеры и можно даже у алексея будет спросить а почему так почему тут не получилось знаю что он запускал рекламу по этому поводу но ему роскомнадзор это все дело блокировал мне кажется эту криптовалюту можно раскручивать даже так мы берем вячеслава разработчика который исчез на которого надавили угрожали и просто об этом открыто говорим что это такая крутая криптовалюта даже какие-то влиятельные люди они заставили или исчезнуть разработчика но даже вот в этом направлении можно продвигать эту криптовалюту но есть и один жирнющий минус который я вижу это то что у криптовалюты нет разработчика в ней нет технического специалиста которому доверяло бы все сообщество но как минимум вышел вышеупомянутый алексей который миреев оставьев он сам лично говорил что он никому не даст переписать код ну не дать переписать код никому он не может но он сам Свои ноды не обновит, а у него, насколько я понимаю, очень большие влиятельные ноды, которые находятся в этой сети. Также у Алексея есть команда, для которой он лидер, которую он собрал. И он, я думаю, будет им рекомендовать, чтобы они тоже свои ноды не обновляли и оставались на старом исходном коде. Поэтому это очень большая проблема для криптовалюты и Gold. я думаю. И что с этим делать? Ну вот так с бухты барахты я ничего Сказать не могу, на мой взгляд, надо каким-то образом, если вот именно вы, Александр, хотите дальше продвигать, развивать этот проект, найти единомышленников и как-нибудь аккумулировать большую часть монет у себя, чтобы это стало действительно вашим проектом. И потом, по мере раскручивания этого проекта, вы будете новым приглашенным людям продавать монеты со своих рук, эти деньги вкладывать на рекламу, и тогда, скорее всего, что-то получится. Также стоит решить вопрос с техническим специалистом, но это на мой взгляд, потому что если у сообщества вдруг появится нужда что-нибудь переписать в этой монете, что-нибудь добавить, что-нибудь убрать, на данный момент людей, которые готовы это сделать, их нету, а даже если и есть, то не факт, что все сообщество возьмет и обновит ноды довериться этому человеку. ну как-то так, в любом случае, зачем заниматься этим всем одному, оставлю в описании ссылку на чат криптовалюты и gold в описании, там вы найдете единомышленников, с которыми все это обсудите, может быть вам подскажут какие-то способы, которые действенные, какие-то, которые неэффективны. и это все равно уже будет лучше, чем действовать в одиночку.